Привет! Сегодня будет обзор золотой карты Gold от PrivatBank. Ссылку на данную карту оставлю в описании под этим видео. На сегодняшний день одно из преимуществ кредитных карт – это не только дополнительные финансовые средства, но и разные интересные возможности, разнообразные программы лояльности. Почему же не обзавестись такой картой? PrivatBank разработал для своих клиентов два типа кредитных карточек универсальная, известная в народе, как клубничка, а также Gold кредитная карта премиум-класса. приват разрабатывает только самые интересные проекты для жителей страны с наиболее удобными условиями кредитования. Одна из главных преимуществ такой карты – это возможность совершать покупки и рассчитываться за границей без каких-либо проблем. Золотая платежная карта – признанный престиж по всему миру. Процесс получения голд-карты очень прост и не займет у вас много времени. Вы можете обратиться в отделение банка или оформить заявку на официальном сайте. При желании можно заказать именную кредитную карту с фотографией. Вы можете заказать кредитную карту абсолютно бесплатно в удобной для вас валюте. Гривна, доллар, евро, рубль. Также при ежемесячном взносе в размере 20 гривен вы можете стать участником голд-клуба. Максимальная сумма, которую можно снять, так называемый кредитный лимит – 75 тысяч гривен сроком до 55 дней. При просрочке кредитных выплат вам необходимо вносить, установленную банком, сумму ежемесячного платежа 5% от суммы задолженности. Календарный срок до 25 числа каждого месяца. Голд-карта PrivatBank дает возможность оплачивать покупки с помощью Visa PayWave. Стать обладателем кредитной карты Visa Gold можно абсолютно бесплатно и мгновенно. Владельцев Gold карты обслуживает персональный менеджер. Очень важно быть всегда уведомленным о снятии средств. При каждом снятии денег с карты пользователь получает бесплатное SMS-сообщение или уведомление через систему онлайн-банкинга Privat24. С PrivatCard Gold вы получаете 10% депозитных годовых от собственных средств и 5% по валютным счетам. Вы можете абсолютно бесплатно запросить любую выписку по карте также бесплатно. При снятии денег в банкоматах Приватбанка вы платите комиссию в размере 1% от заявленной суммы. Необходимо обналичить средства за границей 2% от заявленной суммы. Если говорить об установленных цифрах, при снятии до 100 гривен комиссия будет составлять 7 гривен, от 100 до 200 гривен, 12 гривен, за каждые дополнительные 100 грн соответственно 18 гривен, 24 гривны, 30 гривен. Если желаемая сумма от 500 гривен одной копейки и до 1000, банком будет снята комиссия в размере 47 гривен, все что свыше 1000 гривен, 4% в зависимости от суммы снятия. Обратите внимание, что выше упомянута комиссия, установленная Приватбанком. Если вы хотите снять средства в других банкоматах, в таком случае возможна комиссия со стороны банка, владельца банкомата. При пополнении карты комиссия отсутствует. Если вы участник программы оплаты частями, при использовании собственных средств на кредитной карте, комиссия составляет 0%, 4% за кредитные. Процент при пополнении мобильного телефона для использования кредита 1 гривна плюс 1% от суммы. Если вы хотите совершить перевод денежных средств, используя при этом собственные денежные средства на карте, комиссия составляет 10 гривен плюс 1%, если говорить от кредитных средствах, комиссия 4%. При пополнении карты универсальная с использованием кредитки Gold. Дополнительно оплачивается 4% при использовании кредита, 0% для собственных средств на карте Gold. Если вы хотите осуществить денежный перевод на счет ЮР. Лица 0,5% собственных средств, 4% кредитные. Если счет, на который переводится сумма, открыт в другом банке, комиссия составляет 1% для использования собственных средств, 4% для кредитных. Кредитная карта GOLD от Приватбанка оформляется абсолютно бесплатно. Сделать заказ вы можете на официальном сайте Приватбанка, ссылку оставлю в описании под этим видео. Именная карта с фотографией будет стоить 100 гривен. Ежемесячно необходимо будет внести взнос за обслуживание в размере 20 гривен. Уведомление про какое-либо движение средств по кредитной карте бесплатно.